Здравствуйте! Вы смотрите программу «Время русского мира». В студии работает Роман Коваль. О самых интересных событиях недели расскажем вам прямо сейчас, в этом выпуске. Что будет через 10 лет с российской наукой, обсудили в пресс-центре парламентской газеты. Незабытые герои в Музее Победы открыли новую выставку. «Медвежонок Умка» теперь в кино. В прокат вышла новая картина Союз мультфильмов. А теперь подробнее об этих и других новостях. Президент России Владимир Путин объявил промежуток с 2022 по 2031 годы десятилетием науки и технологий. Оно включает в себя комплекс инициатив, проектов и мероприятий, которые направлены на усиление роли науки в решении важнейших задач развития общества и страны. Подробности далее. Накануне в пресс-центре «Парламентской газеты» обсудили изменения, которые готовят для молодых ученых в десятилетия науки и технологий. В ходе дискуссии речь шла о том, какие вопросы предстоит решить научному сообществу в ближайшую десятилетку и что необходимо сделать для привлечения талантливой молодежи. Если говорить все-таки о том, что 2022 год а, нам принес, то а, количество именно лабораторий молодых ученых у нас действительно увеличивается. Более а, 200 лабораторий уже созданы именно в этот год. Кроме того, федеральное финансирование порядка 17 а, ты, миллионов рублей на каждую лабораторию. Это в общей сумме более трех с половиной миллиарда а, рублей выделено на эти цели. Но самое главное, это потенциал». Климатические исследования, сельское хозяйство, энергетическое направление, новая медицина, а также создание в России прогрессивных университетов – все это обсуждалось в рамках «Круглого стола». Его участники уверены, задачей национального проекта является создание системы поддержки научной отрасли и выработка правильных стереотипов мышления. Большим достижением является то, что мы в прошлом году внесли в Государственную Думу законопроект о статусе молодого ученого. Долго говорили об этом, разные были версии, разные варианты в прошлом году мы Законопроект вместе с коллегами подготовили, внесли в Государственную Думу, и в ближайшее время он будет рассмотрен в первом чтении Палаты. Первая ключевая задача десятилетия, по словам Александра Мажуги, это привлечение молодежи в сектор исследования и разработок. На сегодняшний день количество исследователей в России около 350 тысяч. Среди них 45% – это молодые люди в возрасте до 39 лет. Это говорит о том, что в России самое большое количество молодых ученых во всем мире. Вторая задача – использование достижений ученых в решении экономических задач народного хозяйства. А третья – популяризация достижений наших ученых. Конечно же, придя в науку, всегда нужен какой-то наставник, как минимум это научный руководитель. Да? А если это есть коллектив, а если говорить про наш институт, это очень открытые профессора, да, доктора медицинских наук, то э, всегда нам говорит о том, что вы можете с любым вопросом ко мне подойти, вы можете вынести свои вопросы на обсуждение, и мы вам поможем. И мы в этом уверены. Михаил Кизеев в ходе круглого стола также отметил, что в российской фармацевтике много достижений, например, российские инсулины. Они могут конкурировать с международными аналогами. Он напомнил о действующей до 2026 года программе медицинской реабилитации, запущенной президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы можем быть уверены в том, что разработки именно нашей промышленности, которые будут реализованы в наших лечебно-профилактических учреждениях. Вот, поэтому, дает дает ну, некие моменты спокойствия, то, что мы становимся более независимы от каких-то вот иностранных аналогов. Участники «Круглого стола» вспомнили и о недавних достижениях российских ученых. Среди них создание вакцины от коронавируса, обнаружение 118-го химического элемента, первая в мире плавучая атомная электростанция и радиотелескоп. Евгения Фахурдинова, Равид Гор, специально для телеканала «Русский мир». В Музее Победы представили экспозицию из ста раритетов времен Великой Отечественной войны под названием «Незабытые герои». В выставку вошли документы, фотографии, награды, обмундирование и личные вещи жителей Ленинграда и участников прорыва блокады. Подробнее в следующем материале. Экспозицию «Незабытые герои» подготовили несколько музеев. Среди них... Из истории подводных лодок типа С разнознаменного Балтийского флота школы номер 189 Шанс, музей Бессмертный Ленинград, гимназии номер 295 из Санкт-Петербурга и музей от Сталинграда до Вены школы номер 1103 имени Саломатина города Москвы. Наш музей 5 лет и очень знаково, знаковое событие присутствовать сегодня здесь и представлять экспонаты, связанные с 80-летним юбилеем прорыва блокады Ленинграда. Мы привезли уникальные вещи, которые рассказывают о простых людях, жителях и военных, которые защищали наш город в условиях самой жестокой и самой длительной блокады в истории человечества. Экспозиция открылась в преддверии юбилейной даты – 80-летия прорыва блокады Ленинграда. И теперь реликвии, связанные с этим событием и хранящиеся в коллекциях школьных музеев, увидят… Тысячи москвичей и гостей столицы. Среди них печатные здания, посуда, пачка махорки, детские игрушки, а также школьная ведомость учета успеваемости за 41 42 учебный год самый тяжелый год Ленинградской блокады. Перед вами представлены уникальные экспонаты, которые говорят, что это обычные люди, которым нужно было поддержать их моральный дух. Мы видим на витрине гороховый суп, сухой пайок. На нем изображены картинки, веселые, высмеивающие фашистов, а также ободряющие стихи Самыила Яковлевича Маршака. Есть здесь и коробка для хранения семян из Всесоюзного института растеневодства, елочные игрушки, пережившие блокаду. И, конечно же, вещи защитников города. Выставка «Незабытые герои» посвящена и роли Балтийского флота в обороне Северной столицы. Гости Музея Победы увидят личные вещи военного корреспондента Александра Крона, а также предметы, рассказывающие об одной из самых известных подводных лодок С-13. Здесь можно увидеть и раритеты, принадлежащие другим героям. Например, фронтовику, главному редактору газеты «Правда», генерал-майору Дмитрию Шипилову. Это китель, научные труды, мемуары, вещи его адъютанта и многое другое. Выставка будет работать до 27 января. Мальчик Тайка, друг медвежонка Умки, вырос и стал настоящим шаманом. Сидя в своей еранге, он рассказывает детям увлекательные и интересные истории о детстве и удивительных приключениях, каких именно – Узнаем из репортажа моей коллеги Альбики Ильясовой. Добрая зимняя сказка о приключениях знаменитого белого медвежонка Умки и его друзей в Арктике ждет маленьких и больших зрителей в российских кинотеатрах. Новая картина киностудии Союз мультфильм под названием Умка в кино объединила сразу несколько серий о приключениях мальчика Тайка, Белого медвежонка Умки, Полярной медведицы Ильмы и Злодейки Росомахи. Мы сделали такой э, сборник. Э, из истории, из приключений э, Умки и друзей для кинотеатров. Тем более, что формат сериала как раз это э, очень хорошо выдерживает, э, поскольку э, у нас э, такая форма, э, что начинается действие каждой серии в Яранге или около Яранге шамана Тайки. То есть тот самый мальчик Тайки, которого мы все с детства знаем, он э, вырос, и он стал мудрым шаманом. И к нему приходят э, чукотские дети, Нану, Гомрам и Тата. Э, и между детьми может произойти какая-то ситуация, которую они не знают, как решить, или может быть небольшая ссора, или какой-то вопрос. И вдохновленный вот этой ситуацией шаман рассказывает каждый раз новую историю, которая чуть-чуть поучительная. 55-минутная эксклюзивная киноверсия нового мультсериала «Умка» собрала воедино несколько новых эпизодов. Творческая группа Союз Мультфильма создала увлекательный полнометражный формат для большого экрана. Создатели сериала «Умка» вдохновлялись классическими лентами Владимира Попова и Владимира Пекаря «Умка» 1969 года и «Умка ищет друга» 1970 года. Автором оригинальной истории и сценария выступил писатель Юрий Яковлев, который отразил в ней любовь к своей маме, погибшей в блокадном Ленинграде. И сейчас команда Умки, она разрослась, она насчитывает более 80 Человек это только один проект, и большое количество сценаристов, каждый работает над своей серии, и есть редакторский отдел студии, через который все сценарии проходят, обязательно читку, все ну, приводится к, к какому-то такому общему знаменателю для того, чтобы истории не выпадали из нашего мира. Умка в кино это совместный проект Союз мультфильма и кинокомпании Коропрокат. Сопродюсером мультсериала выступил онлайн кинотеатр Окко. Татьяна Киселева, выпускающий режиссер картины, рассказала, почему нужно посмотреть умку именно в кинотеатре. Во-первых, вы точно получите невероятное удовольствие от э, забавных историй, которые происходят со зверями. Во-вторых, вы увидите целых пять историй, которые еще не появились и в ближайшее время еще пока что не появятся на телевидении и на платформах. Так что это только-только в кинотеатрах можно сейчас увидеть. И в-третьих, вы услышите шикарную новогоднюю песню. Мы ее записывали несколько месяцев, работала большая команда, и она очень-очень вдохновит а, всех зрителей на целый год, я уверена. Планируется, что подобные полнометражные выпуски, основанные на самых популярных анимационных проектах мультфильма, будут появляться в качестве кинотеатральных релизов на регулярной основе. Альбика Ильясова специально для телерадиокомпании «Русский мир». Главный редактор телерадиокомпании «Русский мир» Любовь Курьянова в эфире одноименной радиопрограммы поговорила с заместителем губернатора Херсонской области Татьяной Кузьмич. Как изменилась жизнь после 30 сентября 2022 года у жителей новых регионов России, смотрите в специальном интервью. Многие знают о том, что пришлось пережить педагогу-русисту из Херсонской области Татьяне Кузьмич из-за своей любви к русской культуре во времена украинизации. Будучи основателем русской национальной общины «Русич», Татьяна занималась культурологическими программами, поставив перед собой основную задачу – позиционирование единства трех братских народов – русского, украинского и белорусского. Это нравилось не всем. Помимо того, что я была учителем русского языка и литературы, в душе сейчас остаюсь. Очень не хватает этих встреч сейчас с детьми, но сейчас другой фронт работы. С 2003 года я возглавляю общество «Русич». Это общество проводила педагоги, которые и родители, и детки, которые участвовали в наших мероприятиях. Мы проводили очень интересные культурологические мероприятия. Сначала для детей, потом это были семинары, творческие мероприятия и для учителей русского языка, истории, и не только. Все те, кто любит э, русскую культуру. И, э, конечно, после 2014 -го года немножечко деятельность, ну, я не скажу, что она была прекращена, но мероприятий мы стали проводить меньше по понятным причинам. В 2020 году Татьяна вышла под залог и полтора года до начала спецоперации находилась в режиме бесконечных судебных заседаний, ходила с браслетом и не имела права выезжать из Херсона. Ее судили за измену родине и шпионаж. И вот в августе 2020 года ко мне пришли, предъявили, так сказать, претензии ко мне. Оба длился 6 часов в моей квартире, после этого забрали меня, и полтора месяца я находилась в СИЗО. И благодаря небезразличным людям, и особенно коллегам по русской теме, вот тут нужно сказать отдельно, и это не только руководители русских организаций Украины, страны СНГ, но и, за, и дальние зарубежные. То и логическому миру. Конечно, да. Они поддержали очень кто и моральный, финансовый и так далее. Но особая благодарность, это, конечно, фонду защиты соотечественников при Министерстве иностранных дел, которые дали возможность все-таки мне выйти под залог. Сегодня Татьяна называет своей главной миссией выстраивания правильного сознания школьников. Оно должно быть настроено на творчество. Татьяна уверена, что политика украинского государства была разрушительной, а наша задача – ориентировать всех на созидание. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь в курсе событий и следите за жизнью русского мира вместе с нами. Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья,